Сука, один вот с ножом так подбежал, так. Уже уши даже болят от наушников. Мы даже не стреляли. Смысл оба игрока ни готовы, вы И буква н где снизу вот. панель а ну этот таймер показывает просто где? таймер на экране видишь у тебя е... нажми а -а -а. и будет время ух ты как метка вух вот решение всех наших проблем P90 Вот так вот. И прям решение. Ну, по крайней мере, магазин на 50 патронов. Компактнее, чем пулемет. Откуда? А, вот он, снизу, с под... котеняком. Угу. Говно. Прилег он тут понимает. Мне кажется, я знаю, в чем. Чё... Ай! Мне кажется, я знаю, в чем может быть дело. Но. Чем меньше мин мы ставим, <laughs> может быть из-за этого, чтоб не переполня... чтобы уровень там это текстурами не наполнялся. по 90 без прицела, это плохо. Но тут не поспоришь с калиматором, было бы. Ух ты! Я не... На меня? Я не попал в него. Опять не попал! А кто хер он сразу на меня такой тут понравился? Так, сейчас я сбегу. Я к не буду, я не успею. А, черт где? Умри. Ты умри. И ты умри! Ёбаный ваш рот! Не хотелось бы так проваливать уровень. А он понял, короче, он взлетел вертолет. И он сразу прямо от тебя в сторону. Во, по 90 с коллиматорным прицелом. Как по заказу. М да. коды Беру Ой-ой-ой-ой-ой, ой, твою мать. Ух ты, твою. Осторожно, осторожно, осторожно. Где-то еще один вроде как. А может и все. А, не, вон за трубой, да! Ты флешку кинул Нет, флешку не я кидал, я уже на земле был в это время. А то я тут такие три половил, нет, больше тут пошел в 90-ешки. Пандство. ⁇ Ёб, Саня! Они откуда-то жестко шли. Наверное, сверху. Я тебя жопой восхищаю. <свят> Волшебный дым? <свят> <свят> ага. Сверху один. Осторожно, я тебя прикрываю сзади. Так, пулемет. Кольчуга до схода. Кольцо. Ух ты, ёпки, где Да все оттуда же. Там один за контейнером с торца. Опа, мина взорвалась. Странно, даже не верится как-то. Вот еще бы по 90 зарядика найти. Да, кто ж тебе да. А что? Там не то. Ну, обычно с них же падает, ну Смотрю, что-то не... Я пригодился бы, у меня осталось 34 патрона. 34 патрона и целый магазин? Ну, 4 сейчас и еще 30 осталось. У тебя в магазине 4 патрона? Да? Ну, вот я сейчас дозарядил. Капец. Okay. Пошли гранаты. Чего? Ой, Санек. А Сейчас я тоже, походу, сдохну. А где тут дриснул стоял? А, нет, нет! Нет! Я, у меня все пустое, Санек. Просто все пустое. Практически. Сейчас я Мку... Ну, просто мне надо... Мку надо зарядить. Опять двое контейнером сзади. По думаю, с... Тебя не с какой стороны? Куда я смотрю? Смотри, где, где я? Где я? Где я? Еще с этой же стороны сейчас выйдет. Ты ползи ко мне, давай. 15 секунд осталось. Я что делаю? Не успеем поднимайтесь три коробки так тихо грена еще грена целых две катятся сюда так спокойно так граната укатилась снимаю ух ты вверх верхних стрелков Наглость. второе счастье черт опять ты оттуда сука идешь как вы, как вот как вы оттуда бегаете только Верхних снял два я не знаю сколько их там еще. Болиар. Кто-то а, кидает и... гранату, ага. Вот Он тут где-то в тумане. Да. Наверху еще кто-то есть, убит. Не Еще кто-то есть, да. Вроде один был. Да вроде долго. Да. <с>, с СВД, понятно. Они тут постоянно сидят СВД. А если я вот это возьму, UMP. Кого? UMP возьму. он же смушит. нет, он ну и что? у меня в попробуй чпок так, ножи в первую очередь <сос> все? слава богу мопины, не дай бог, не дай бог, не дай бог. В меню спец. Ну зараза, как ты туда залез? Я даже не понял. Я бы не дошел. Ты как-то на месте стоишь, да? А, вот. Ну вот с этого вот, самый удобный точек. Не, прям отбой. Наверное. А, во. Надо, короче, на месте стоять. Ну, Блять. Блядь. Просто кнопка не сработала. Блядь, ну, да ебаный б... ты и шаг, блядь. Блядь, Вот надо было тебе, сука, подойти, говнюк, убью. Убей! Убью сука! Убей! Убей нахуй его! Я тебя еще и слепану сейчас гнида! Ага. Так. Дубль два. Сейчас надо. Ну, да. Ага. Нет. Ну. Ага. Нет. Э! Э! А -а -а -а -а. О, есть. Так, так, пошли. Вот от, от этого, этого края, видишь край? Ну, о, у Яси. Понял. Так, -ху -ху -ху. внизу. <сurrect> <сurrect> Сука, -то тебя -то Блять, чуть-чуть не... <с yen> Господи, все, все бочки взорвем. Ладно. Ага. Так, и где? Что, я вижу Вижу. Хедшот! Красавчик. Один. одному хедшот пропишу. Где-то мой дружочек пирожочек Да, ёпта, не получилось. Пайкво, нихуя. Один очень удачно стоит за стенкой. Ага. Бля, попал все-таки пулищий. Сейчас. Постараюсь бежать. Ложись! Я Успел. Я лежу. Нет, это я себе. Да. Блять, чуть-чуть в голову не попал. Есть! Этот где? Сидим! Сидим. Так, у меня еще пять зарядов на тампере. А я РПГ? РПГ А у нас еще мины есть. Мины, ну, С4 пригодятся. пригодятся. А вот пригодятся. Клай... А вот клейморы... Роли не сыграют особой. Так, так, так. Где же вы? Ой-ой-ой! Блядь! Он там прям, он это... Я у него на виду. Блять, а я тебя вот так смогу. Я, сва я, я свалюсь. Да дотяги, везде а это, тварь. Да он там, далеко, возле здания. А, может, получится. А, блядь, ади чуть-чуть. Шикардос. А, вон он. О, лидор, <сохранен> милый, Ху -ху -ху -ху. Я не, я, слава богу, что я допрыгнул. Так. так, ладно, подобер, подберемся к нему поближе. Так, где-то здесь типа, вот, да? а, о, вот он. Еще же двое где-то должно быть. А, но... второй, второй, они оба здесь. А давайте я вам четыре 4 накидаю, да? Да. бля Ой, я могу ему Во. попробовать в голову выстрелить. Стой. Так, три, два. О. Так, теперь мне главное уйти с этой позиции, в потому что сильно. Алаверды. Не совсем сработало, но урон ты им нанес. Второй где? Да вот он стоит. Ай, ты... ай. Давай, я тебе еще одну ти ти да? Вот, вот так, вот, вот отбушки. Давай я. Вот. Одной, <свят> одной, понял, одной. Да, да, да, давай выйдем, <свят> Так. Да. Ну и где вы остальные омули конкуженые? Даже не знаю. На старых местах поискать. Ага. Где-то. Ой, подожди, Сань, лежит, ты очень далеко. А, он прям подо мной. Сейчас, он очень далеко. Ну точнее, ты очень далеко. А он прям подо мной, вот он в здании прям стоит. Но еще двое где-то должны быть. Бум! Один там же, только перед входом. А, так, попробую подползти и ебануть. Хуяб ты! А еще один. И последний там же. Просто подходим! И еб. Тихо. Нет, не выебываемся. Подниму Сейчас я ебану. Сейчас я ебану. Ебану, сука. ха Ну все, изикатка осталась. Ну, допустим, да. Потому что клеймеры там уже сработали. Сколько их поставил? Все. А он тогда ебанулся? Да. Если Походу б я... И, и если бы я... Да надо заранее просто это сделать. Если бы я сейчас... <coughs> просто мне сбил прицел, поэтому я не смог в него попасть, и он меня убил. Вроде нормально стреляю меня. Не-не-не, я просто говорю, я в него уже прицелился. Да пойдем. Их ждать, я не могу. Спасибо. Вот, вот это ты посадил. Зато смотри, бы... уже сколько? Полминуты сэкономили. Я бы лучше подождал. А то он сам ко мне чуть-чуть не подождал. Хорошо, они пись. Или они в уфоре тоже умеют пулеметом поебалорус. По Наверное, могут. не знаю где поставить ну допустим тут ты чё, дурак что ли возьми дровень набрал вот коробочки а. не не не не не не не не не не не не не не не Он на мне, он к пошел? Пришел, Да. да. А ты успел Климора по климоре? По... Да, да, успел. Да, пока нет. Посмотри на мою позицию. Я просто Климора тебе тут по Климору. А где ты, расставил? Я там чуть подальше поставил. Я чуть поближе поставил. О, тебе идут. Угу. Сука! Пришел. Diving. Ага. Ну как? Я... А где ты поставил, hum... я что-то же не вижу. В, гу... ah. в, в уголок, чтобы никто... А, вижу. Чтобы никто не уволочил. <halten> да, да, да. Ну, черт. Пока что они будут с твоей стороны идти. Да я жду, и жду. Да. Я подстраховать? Можно. С моей стороны не пойдут, когда, чек 9 останется, или 8. Где-то так. Вот, вот если изменить и крапку исполнения, ну, чтобы все было. Бы ну меньше. да. Ну где вы есть-то? Да, тут уже, ага, бежит двое. Двое. Я подстраховать? Да, я просто думал, ты перезаряжался. У тебя же пять патронов. А у тебя что, 10? У меня десять. Ну ты охуел. Так, я пока буду посматривать в обе стороны. Сверху! Твой. С нашей, с моей стороны идут. Сейчас. Так, один клеймор мой сработал. Один сработал. Второй сработал. Твой. Я не вижу его. А не вижу. Прикинь, он на них не пошел, он Так, спокойно, я его убил. Еще идет. Смотри в свою сторону. Я успею зарядиться. Да. Нихуя ты не пройдешь подонок вот так вот надо опять твои так уже лучше. Мне кажется, они с твоей стороны пойдут оба. Мне так кажется. Один, по крайней мере, точно, да. Еще один. И... You, И... Ага. С твоей. Я тебя подстрахую, мочи его. Он не найдет, когда они сбивают который... Поздравляю да... Слава богу.